ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ДО РЕВОЛЮЦИИ А много можно узнать из картин художников. Они рассказывают нам о далеком прошлом и помогают понять настоящее. Картины, которые мы покажем в диафильме, это правдивый рассказ о том, как жили дети простых людей в царской России. Вот крестьянская семья. Бедная, почти нищая. колыбели окружала детей, безысходная нужда. Трудно. Очень трудно было тогда вырастить ребенка. Ради куска хлеба крестьяне гнули спину на барских полях от зари до зари. Мать оторвется на минуту, чтобы покормить дитя. И снова за работу. Работали все, кто только мог. Старый и малый. Почему же не ушел на работу этот крестьянин? Ведь он ослеп. Стал лишним ртом. Ему самому нужен уход. А на него оставляют дом и ребенка. Поздним вечером После долгого трудового дня семья возвращалась домой. Усталые и голодные садились за стол, но даже черного хлеба не всегда было вдоволь. Чтобы помочь родителям прокормить семью, дети ходили в лес за грибами и ягодами. Часто застигало их ненастье вдалеке от жилья. Рано приходилось ребятам приниматься за работу. Девочки, совсем еще дети, хозяйничали дома, нянчили младших сестренок и братишек. Мальчики пасли скот. Иной мальчонка, 6-7 лет, уже пастушонок. Целые дни проводит он у табуна в осеннее ненастия Был пастушонком и Тарас Шевченко, который стал потом талантливым художником и великим поэтом. Работали ребята и на пахоте. Этот маленький пахарь Миша Калинин, будущий революционер, а потом всесоюзный староста, глава советского правительства. Но даже тяжелый труд не мог отбить у ребят охоты поиграть, порезвиться. Весна, еще холодно, а босые ребятишки с азартом играют в бабки. Ходили ребята оборванные, разутые. Даже лапти были не у каждого. Если кто-нибудь из них заболевал, то на его выздоровление надежды было мало. Доктору из лекарства платить было нечем. От изнурительной работы люди рано умирали. Плохо приходилось в семье, которая теряла своего кормильца. Чтобы не умереть с голоду, приходилось посылать ребят по миру собирать милостынь. Нередко в городах и деревнях дети просили подаяния. Часто можно было увидеть на пыльных дорогах России медленно бредущих слепых. Поводырями у них были свои или чужие дети. Никаких пенсий рабочим и крестьянам тогда не платили. Даже солдаты, герои войны, став инвалидами, жили милостыней. Многие родители не могли прокормить детей и отдавали их в работники чужим людям. Вдалеке от родного дома работает у хозяина сапожника этот мальчуган. Изнуренный работой, изголодавшийся, он жадно жует калач, который принесла ему крестьянка-мать. Тяжкая была жизнь и у детей городской бедноты. С малых лет они вынуждены были работать, чтобы помочь семье. Часто работа была для них непосильной. Труд детей и подростков оплачивался плохо. Фабриканты охотно нанимали малолетних рабочих, оплатили им гроши за 10-12 часов тяжелой работы. Тысячи детей работали на шахтах с саночниками. В низких подземных ходах маленьким шахтерам приходилось передвигаться на четвереньках, таща за собой тяжелые санки, груженные углем. Разумеется, не у всех детей была тяжелая, полная лишений жизни. Дети помещиков и фабрикантов жили без забот, окруженные роскошью. Бездельниками вырастали дети богачей, им не приходилось трудиться. Даже для занятий с ними родители нанимали учителей и гувернанток, а детям рабочих и крестьян доступ к учению был труден. Народных школ было очень мало, и далеко не все имели возможность учиться. Но велика была тяга к учению и знаниям. Посмотрите, с каким увлечением решают ребята задачу. Советские дети жили иной, новой жизнью, совсем не похожей на прежнюю. И только оглянувшись назад, вспомнив дореволюционное прошлое, можно оценить все то, что делалось в Советском Союзе для детей. И теперь предлагаем сравнить с тем, что делается для детей в современной России. Конец фильма. Мы можем только указать вам путь, но пройти его можете только вы сами.